Привет, Болжу Как насчет приготовить спагетти карбонара с грибами? Очень простое, и вкусное блюдо. Интересно, пойдем покажу, как его приготовить. В целом, вот что нам понадобится: довольно простые ингредиенты, все их знают, ничего такого изысканного. Начнем: сыр, бекон, чеснок, соль, перец, петрушка. Сметана, грибы. Грибы можно купить свежие, я взял замороженные. Ну и, конечно, самое основное это наши спагетти. Первое, что нужно будет сделать, это поместить спагетти в горячую воду. Пускай они варятся, пока мы будем готовить все остальные ингредиенты. Икон нужно будет нарезать маленькими кусочками и затем его обжарить. В принципе, вот и все, блюдо готово. На это ушло примерно 25 минут. Получилось очень вкусно, потому что я уже его попробовал, сейчас доем. Есть очень хочется. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока!